Всем привет! С вами Универньюз. И сегодня о самых ярких и актуальных новостях Казанского федерального расскажу вам я, Марина Крылова. Начинаем наш выпуск! Казанский федеральный университет представлен на выставке международного образования в Испании. Лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета посетил легенда реактивной авиации Георгий Масолов. Студенты Казанского федерального университета продолжают заселяться в общежитие. С 12 по 15 сентября в Испанской Севильи прошла Международная образовательная конференция 2017, в которой принял участие Казанский федеральный университет. Это одна из крупнейших площадок для обсуждения трендов и инноваций в сфере высшего образования. Все подробности смотри далее.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 Тогда смотрите наш следующий сюжет. Уже более 150 лет лицей имени Лобачевского храма образования. В здании лицея в 1941 году располагалась 9 Казанская спецшкола ВВС. Из этой школы вышли одни из самых именитых героев Советского Союза, в том числе и Васолов Георгий Константинович. Сегодня очень для нашего лицейского сообщества важное и торжественное мероприятие. Сегодня у нас в гостях выпускник 9 спецшколы ВВС, герой Советского Союза, Мусалов Георгий Константинович. В нашем здании располагалась 9 спецшкола ВВС. Готовили будущих летчиков, мальчики собираются... Пожалуй, многие видели Георгия Масолова на фото в гермошлеме, которая в свое время печаталась во многих иностранных журналах и газетах. Оно стало своеобразной визитной карточкой реактивной авиации Советского Союза. Он первым поднял в небо 20 новых самолетов. Однажды машина перестала повиноваться. Начала падать, и Масалов получил множество ранений. Прежде всего надо думать о людях, которые повторяют десятки тысяч людей, которые которые все это создали и тебе отдали. Значит, отдали одному тебе, и ты более распорядиться этим трудом, как, как, как ты. Но ты можешь распорядиться правильно только в том случае. Если ты Стоит отметить, что лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета старается ежегодно проводить подобные встречи с младшим поколением. Ведь героев нашей страны нужно знать в лицо. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Каждым годом в Казанский федеральный поступает все больше нагородных студентов и иностранцев. Всем им стабильно предоставляется место в общежитии. О том, в каких условиях находится общежитие КФУ, расскажет Денис Панкратов.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 Автомобиль нужно заправлять бензином, который постоянно дорожает, ремонтировать, оформлять страховку и, главное, платить транспортный налог. Какие будут изменения, выясняли Регина Лешко и Екатерина Чеплыгова. Министерство транспорта России может отменить транспортный налог для автомобилей и вести вместо него экологический сбор. Работа проводится в соответствии с транспортной стратегией России на период до 2030 года. Этот документ предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств. Отмена предполагается путем повышения акцизов на топливо. Если, конечно, эти изменения будут учитывать экологическую и экономическую составляющую, то, безусловно, это будет влиять на рост валу, внешнего продук... валу внутреннего продукта как регионов, так и, собственно, Российской Федерации. Сейчас размер налога на автомобили определяется для каждого транспортного средства индивидуально, исходя из региональных ставок, мощности двигателя, года выпуска, марки и модели, а также длительности владения автомобилем. Для расчета же экологического сбора достаточно будет ввести параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства. Все автомобили уже в соответ с последними стандартами, разделены на определенные экологические классы. И чем, так сказать, класс ну, больше наносит вред, тем, соответственно, он больше платит налог. То есть, безусловно, смысл в этом и экономически, и экологически имеется. Депутаты разных фракций стали предлагать варианты об отмене транспортного налога путем повышения акцизов или введения специального экологического сбора. Будет или нет отмена транспортного налога в 2017 году, зависит от того, примут ли ее в первом, втором или третьем чтении в Госдуме. Лешко Регина, Екатерина Чепелогова, Владислав Михневский, Универ -Ньюз. Согласны ли вы с утверждением, что вся наша жизнь, по сути, сплошная химия? Словно в авантюрном романе главными героями наших дней являются реакции, вещества и их первооткрыватели. Вопрос спорный, так ли это на самом деле выясняла Аделя Шамилова.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 химией, Ну и сделать так, чтобы все больше и больше людей перестали воспринимать эту науку как что-то опасное. Ну, каждое вещество замечательно по есть, Ну, Это, конечно, аллегория, некоторая аллюзия на известную замечательную серию жизни замечательных людей, которые каждый из вас на читал. Естественно, что за каждым замечательным веществом стоит не менее замечательный человек, иногда по много.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 Это были все новости на сегодня. Будьте в курсе событий с Универ Пока-пока.